Ну, поздоровайся со всеми. Здравствуйте всем. Что мы сейчас будем делать? Ну, я еще не догадалась. Вот ножницы, положите. Я вам покажу фокус-покус-труляля. Хотите? Да. Для этого нам понадобится шерстяная ниточка. Мы ее делаем вот так вот на три пальчика наматываем. Отпустите клубочек. Мотаю, мотаю, мотаю, мотаю, мотаю, мотаю, мотаю. Что у нас получается? Я быстро. Я быстро... О, но бантик похожий. Нет. Ты чуть-чуть не угадала. Нет, не трогай. Бери ножницы. Ножницы бери. Режь. Возле узелка. Да. Все. Вот так вот мы намотали. Видишь? Угу. На три пальчика наматываем. Дальше это все кладем сюда. Угу. Голову поднимите. Дайте мне ножницы. Далее мы берем такую же самую ниточку. И отрезаем приблизительно вот стольчика Хоп. Не трогай. Дальше мы берем наши смотанный на три пальчика клубочек и продеваем ниточку убери от нитку продеваем ее сюда видишь вот она торчит теперь нам надо завязать узелок мы завязываем вот здесь вот так вот узелок видишь у нас получился узелок такой да. теперь мы отступаем где-то на пол пальчика. И делаем второй узелок. Вот так вот. Смотрите, что получается. Вы видите, что получается. Что? Получается как головка у куклы. Но мы делаем вот так вот. А, вот так мы куклу делаем? Не совсем. Далее нам надо это все дело завязать. Мы вот так завязываем все это дело. И еще один узелок. Давай ножницы. Того же, ну, у лежали. Вот они у меня лежали. А Я теперь лежал. смотри, мы аккуратненько засовываем ножницы вот сюда в наш бантик. И у нас получается замечательная кисточка на веревочке. Зачем? Кисточка на веревочке служит украшением вашей шапочки, шапочки вашего любимого Ванечки или Танечки. Вам нравится? Угу. На шапочку можно, на шарфик можно? Класс? А я знаю, на чего еще можно. Для чего? Ну, еще можно для сережек. Да, а ну-ка, посидите тихонечко. Мы сейчас сделаем вам супер сережку. Тут главное попасть в дырочку. Ой, как прекрасно. А ну, повернитесь с этой стороной. У вас замечательная сережка. Нравится кисточка? Запомнила, как делать? А ты меня научишь самой делать? Ну, потом. Прощайся с ребятами. Пока-пока. И вам кисточка тоже говорит пока-пока. А каляку-маляку кисточкой будете делать? Угу. Каляка-маляка, каляка-маляка.